Здравствуйте, вы на моем канале Домашнее Подворье. Постоянные подписчики обратили внимание на то, что долго не было новых видео. На самом деле отснято много материала. Теперь делюсь с вами проверенными результатами. Тема – сад. Лет 6 занимаюсь обновлением сада. Заложены виноградные зоны, фруктовые деревья, ягодник и розарий. В этом видео разговор о винограде В саду есть сорта от прадеда оставлю их как память для коллекции есть арки где лозы уже плодоносят и новые для моего сада сорта эту зону виноградника заложили в ноябре 19 года на канале есть видео распаковки саженцев от руслана ссылочку оставлю внизу Посадочные ямы готовили заранее, 70 на 70 на 80. На дно перегной с золой и слой земли сверху. Прикрывали ямы чем было, чтобы коры не загребли раньше времени. Они любят похозяйничать в саду. Саженцы пришли в конце ноября, поэтому их сразу садили и укрывали на зиму. На видео видно, почка ниже уровня земли – и сверху насыпали земляной холмик сантиметров 30. Для наших зим этого достаточно. Температуры около минус 20 могут опускаться недели на две. Ниже 30 бывает очень редко. Снежный покров непостоянный, смена положительных и отрицательных температур обычное дело. Весной в апреле убрали землю до почки, поставили защиту. Такая защита защищает и от возвратных заморозков, и от жесткого солнца, и от собаки-птиц. Только когда идут сильные или затяжные дожди, нужно следить, чтобы не заливало лунку и проветривать от лишней влаги. Саженцы проснулись, кто раньше, кто позже, пошли в рост. Дальше уход. Полив от грызунов антихрущ 10 мл на 10 литров воды. Сначала лунку пролить водой, затем 0,5 литров рабочего раствора антихрущ и сверху еще 1 литр воды. Такая обработка первые два месяца каждые две недели. Противогрибковый полив на этих сажицах не применяла. У них мощные вызревшие корни. В такой защите нуждаются молочные корни вегетирующих саженцев. Общий полив проводится по мере подсыхания почвы. Под корень первые 3-4 года подкормки не делаю, все обработки для роста и от болезней провожу по листу комплексно по всему винограднику. Осенью Стандартная влагозарядка и после первых легких заморозков укрытие на зиму. Лозу пригибаю и укрываю землей. Первые два года куст приживается и набирает силу. К третьему году для правильного развития куста нужно обязательно обустроить многоуровневую арку. Это очень коротко о работе на этом участке виноградника за два года. На самом деле были разные ситуации. И возвратные заморозки весны 20-го, летняя жара. В 2021 году нас заливали дожди с мая по июнь без перерывов. А рядом пруд, к слову сказать. Полюбуйтесь, какая красота! Здесь я ловлю рыбу. Планирую делать обзор моего виноградника по сортам. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.